Если идея приходит неожиданно, как быть с ритмом? Да. Вот шикарный вопрос. Но как поступил бы предприниматель хороший? Он живет… да, давай сделай. Так, бросайте это все. И поехали. Но это предприниматель, он так и мыслит. Значит, это жестокое попирательство ритма и педисей цикла. Тогда предприниматель говорит, так, подождите, но я же генератор возможностей. У меня идея пришла гениальная. Она сейчас все изменит. Значит, это главная ценность и главный вред предпринимателя. Расшатывать лодку. Значит, если лодку не расшатывать, она будет тонуть в трясине. Ее расшатывать надо. Но если расшатывать ее постоянно, она будет терять свою скорость, потому что она будет постоянно в разные стороны колебаться. Есть базовое правило в системной работе, звучит, ну, так. Есть мысль, запиши. Есть идея, запиши. Запиши ее не куда-нибудь на бумажку, а положи ее на конвейер. Конкретный конвейер. Единый список задач в доске от трелла. Если идея есть, ее ни в коем случае нельзя говорить команде никогда. Потому что все, наверное, читали Михай, Чек, Сент Михай книжку Поток. Как работает наш мозг, как мы погружаемся в продуктивное состояние, как нас быстро из него можно вырвать. Значит, Михаик меха Михай, исследование очень обширное проводил, говорит, что счастье доступно каждому из нас, счастье это продуктивная работа, счастье это состояние потока, когда мы фигачим. Когда мы читаем книжку, смотрим интересный фильм, болтаем с интересным человеком, работаем над какой-то интересной задачей, это состояние потока, когда мы, время у нас уходит на второй план, когда мы сосредоточены на конкретной задаче, видим маленькие промежуточные результаты, стремимся к цели, это состояние потока. Это когда наши сотрудники или мы быстренько, планомерно приходим к результату. 15 минут уходит на формирование состояния потока, когда сотрудник в офисе работает. Вырвать его из этого состояния можно. Есть идея! И побежали все твою идею слушать. Слушали, слушали, слушали. Поток уже разрушился совершенно. И потом у них еще будет 15 минут уходить на то, чтобы в состоянии потока прийти. Поэтому любая наша идея, которая вбрасывается вот так вот в команду, она команду разрушает. Любая наша идея должна быть зафиксирована в конвейере. Не на бумажке, не в голове, а только в конвейере. Потом придет время, она уже отлежится. Мы посмотрим, зачем и результат в этой идее, и примем решение, браться за нее или не браться за нее.